Иги, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать на очередное видео. Ваша любовь и поддержка позволили нам отправить вам еще один богатый материал по повседневной психологии, и мы очень благодарны за это. Итак, давайте разбираться. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что окружающие вас люди считают вас неполноценным? Знаете ли вы, что существуют тонкие фразы, которые кажутся вполне невинными, но на самом деле могут нанести вред вам и окружающим вас людям? Это также известно как психологическая инвалидизация. Что такое психологическая инвалидация? Спросите вы. Ну, психологическая инвалидация – это когда вы делаете кого-то психологически неполноценным, намеренно или нет. По сути, вы сводите к минимуму мысли и представления другого человека о каком-либо опыте, говоря ему, что он не должен чувствовать себя определенным образом или что его суждения ошибочны. Удивительно часто бывает так, что вы делаете это, даже не осознавая этого, а человек, испытывающий эту инвалидизацию, может не доверять своим собственным суждениям и ситуациям, чувствовать себя неправым за то, что он чувствует себя определенным образом, и винить себя за свои действия. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, обратите внимание, что в любом сценарии важен контекст, и что эти вещи не являются универсальной ситуацией. С учетом сказанного, чтобы лучше понять, что это такое и как это исправить, вот 9 высказываний, которых вам следует избегать. Первое: Могло быть и хуже. Когда вы говорите кому-то, что его ситуация могла бы быть хуже, это автоматически преуменьшает то, через что он проходит. Это показывает, что другие люди находятся в гораздо худших ситуациях, поэтому они не должны чувствовать себя плохо из-за ситуации, в которой они находятся. Это часто не помогает человеку почувствовать себя лучше, так как ничего не делает для улучшения его текущей ситуации. Вместо этого гораздо лучшим вариантом будет дать человеку понять, что его чувства обоснованы, и предложить свое утешение в трудную минуту. Второе. Все было не так уж плохо. Вы когда-нибудь пытались успокоить кого-то, используя эту фразу? Это напрямую подразумевает, что ваше чувство не имеет значения и что ваше восприятие неверно. Когда обстоятельства действительно серьезные, это может быть опасно. При уменьшая переживание человека и говоря ему, что он не прав можно заставить его чувствовать себя неуверенным и сумасшедшим. Они не знают, можно ли доверять собственным суждениям. Вместо того, чтобы говорить, что их опыт был не таким уж плохим, поговорите с ними о том, что это было, и предложите помощь. Это может быть полезно для них. Номер три. Просто отпустите это. Вспоминается ли вам Хотя в фильме «Фроузен» есть целая песня об этом, это высказывание может быть негативным для кого-то. Оно не дает никакого утешения в решении проблемы и служит для дальнейшей критики чьих-то суждений. По сути, она говорит человеку, что его суждения о ситуации ошибочны и что ему не стоит больше на этом зацикливаться. Когда это высказывание применяется к тяжелым ситуациям, оно может быть особенно обидным. Говоря «пусть все идет, как идет», вы не успокаиваете человека, который нуждается в поддержке. Напротив, поиск способов дать им понять, что их мысли обоснованы и сочувствие могут помочь смягчить последствия. Номер четыре. Возможно, вы просто не поняли. Случалось ли вам когда-нибудь оставаться в замешательстве из-за какой-то ситуации? Когда такое случается с другими, вините ли вы в этом их понимание? Говорить кому-то, что он неправильно понял ситуацию, особенно если вас не было рядом, когда это произошло, может быть оскорбительно. Это высказывание преуменьшает интеллект другого человека и критикует его суждение. Лучше задавать вопросы о ситуации и искать решение, исходя из этого. Высказывание предположения ситуации может обидеть другого человека и заставить его почувствовать, что он не способен самостоятельно правильно оценить ситуацию. Номер пять. Перестаньте думать об этом. Легче сказать, чем сделать, верно? Говоря кому-то это, вы не признаете наличие проблемы. Если бы было так просто перестать думать о чем-то. Это не предлагает никакого утешения или поддержки в том, с чем они имеют дело, а это не помогает. Вместо этого спросите их, почему их зацепила та или иная мысль или что им нужно, чтобы почувствовать себя лучше. Это поможет облегчить их страдания. Номер шесть. Мы не будем об этом говорить. Когда вы говорите кому-то это, особенно если он пришел к вам по поводу конкретной проблемы, это не предполагает никакого обсуждения решения. Хотя трудно решать вопросы конструктивно, вы не обязательно должны соглашаться с точкой зрения каждого. Вы должны, по крайней мере, дать им возможность высказать свои соображения и спокойно ответить на них. Номер семь. Я же тебе говорил. Хотя сказать это может быть очень заманчиво, часто это не дает возможности оказать поддержку тому, кто в ней нуждается. Люди совершают ошибки и имеют свои собственные неудачи. Важно быть рядом с ними в это трудное время, а не напоминать им, что они неправы. Вместо этого лучше обсудить произошедшее в спокойной, конструктивной обстановке. Номер восемь. Ты слишком чувствителен. Сколько раз вы использовали это утверждение, чтобы заставить кого-то прекратить чрезмерно анализировать ситуацию? Это все равно, что сказать кому-то, что его суждения ошибочны. Он избегает ответственности и возлагает вину на них за то, как они справляются с ситуацией. Каждый человек интерпретирует и справляется с ситуациями по-разному. Поэтому важно признать это и работать с ним и его чувствами. Разговор с человеком о его эмоциях и о том, почему он чувствует себя именно так, будет полезен для его благополучия. Поиск путей и сопереживания им в их ситуации поможет им почувствовать себя правыми в своих мыслях. И номер девять. Я знаю, через что ты проходишь. Используете ли вы это, чтобы казаться более понимающим? Это ваш единственный вариант, когда все остальное не помогает? Хотя может показаться, что это то, что вы должны сказать человеку, который испытывает трудности, на самом деле это может быть вредно. Говоря кому-то, что вы знаете, что он чувствует, основываясь на личном опыте, вы лишаете его перспективы. Откуда вам знать, что чувствуют они, особенно если ситуация не такая же? Это создает впечатление, что вы просто выдумываете. Люди по-разному воспринимают ситуации. Вместо этого важно спросить о том, что они чувствуют. Спросите, через что они проходят и как вы можете им помочь. Эти поговорки удивительно распространены. Возможно, вы и сами замечали, что непроизвольно произносите хотя бы одно из них. Важно реагировать с сочувствием и состраданием, когда кто-то нуждается в помощи. Подтвердить чьи-то мысли и чувства может быть так же легко, как и наоборот, и часто для этого нужно поставить себя на место другого. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых фразах, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Что вы думаете о признании вины? Каких еще высказываний нам следует избегать? Есть ли другие способы помочь людям чувствовать себя более комфортно? Дайте нам знать в комментариях. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку Нравится и подписаться, а также поделиться им с теми, кто, возможно, сеет хаз, используя эти фразы. Как всегда, супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!